Моя книжка называется «Однажды, кажется, окажется». Это сказка, фантастическая повесть, по-другому, для детей и взрослых от 12 там, и до 122. Она повествует о спортивном лагере, который находится в Крыму. Там живут спортсмены, дети разных-разных видов спорта. Главные героини занимаются настольным теннисом. Все это происходит до 90-х годов 20 -го века, именно в 93-м году. Девочки там живут, рассказывают друг другу страшилки, тренируются, бегают кроссы, жалуются на нагрузки. Но в какой-то момент в этом лагере начинают происходить все странные иногда страшные вещи, пропадает их подружка. Приезжает ее мама, начинаются поиски, и в общем в этом заключается завязка повести. И через вот эту маленькую окошечко начинает в такую обыденную реальную жизнь проникать магия, которая не всегда приятна. Не всегда магия — это золотые волшебные палочки и сноп искр, или розовые короны, пони и единороги. Иногда магия — это нечто неприятное, то с чем ты не хотел бы сталкиваться. Но, тем не менее, узнав о том, что существует какой-то другой мир помимо твоего за оградой за спортивного лагеря, ты уже не можешь отказаться от этого знания и жить иначе. Как бы физикой вот этой вот повести является существование двух миров – нашего мира и мира по ту сторону. Мир по ту сторону, у меня была такая идея, что это основной мир, а наш мир — это отражение мира того. Между ними существуют перегородки, которые можно открывать только при помощи определенного тембра звука, издавая его самостоятельно или при помощи каких-нибудь музыкальных инструментов или предметов. Так как тот мир основной, а наш является только отражением, все события, которые происходят там, они так или иначе повторяются или влияют на наш мир. И основная логика, заложенная между этими двумя мирами, это заключается в том, что все, что у нас кажется, там оно так и оказывается. То есть там оно не кажется, а по-настоящему так и есть. То есть если у нас здесь гора кажется, Похожий на медведя, то там она и есть застывший медведь, невший Если у нас кажется, что вот эти вот разбросанные по асфальту фантики от конфет похожи на бабочек, то там они бабочками взлетают в небо. И вот эту основную логику я старалась удержать и пронести через две книги, и на вот этих вот законах основано их существование, то есть их соблюсти. Потому что волшебные миры их мало придумать. Там сразу же начинают работать определенные силы, определенные правила, которые ты сам не можешь нарушить, хоть ты и автор, понимая, что если ты сейчас вот возьмешь и сделаешь наоборот, или, или сделаешь просто по-другому, потому что тебе тут так хочется для красивости момента вся логика рассыпется и пропадет вера, то есть в любой волшебный мир нужно сделать таким, чтобы в него можно было поверить, а для этого должна быть какая-то определенная логика. Расскажите, как вы перешли от журналистской деятельности к писательству, к авторству? Ну, я на самом деле писала всю свою жизнь, начиная там со школьной со школьных камней. для меня было это всегда каким-то отдохновением и легкостью, то есть по-русскому там писать сочинение, я никогда не понимала в чем вообще сложность. Ну что это за домашнее задание, сел там что-то сочинил, написал. Поэтому нельзя, конечно, сказать, что я сменила профессию или там перешла с какой-то в какую-то. Но просто так получилось жизненно, что я ушла в декрет, сначала в один, потом во второй, а потом уже возвращаться в журналистику. Ну как-то и мне не захотелось И ситуация в стране очень сильно поменялась Стало не совсем понятно даже куда И когда моему младшему ребенку было полтора, по годика Да, чуть-чуть меньше двух Я пошла в школу «Хороший текст» Это тоже было спонтанное решение Увидела рекламу на страничке у Татьяны Толстой Тогда ее организовывала Татьяна Толстая и Мария Голованевская мне было очень интересно посмотреть а, именно на Татьяну Никитичину и на Елену Леонидовну Пастернаку, внучку а, Бориса Леонидовича Пастернака. То есть я вот шла а, познакомиться, посмотреть, послушать а, в основном двух этих людей, но получила, конечно, гораздо больше. И вот после этой школы я сходила еще и на летнюю сессию, то есть у меня было две сессии этой школы, я как-то вот для себя поняла, что я хочу писать. То есть не просто, как обычно я это делала, в столы, в дневники, а сделать это своим приоритетом основной профессии. А как э, в таком случае вы созрели э, к такому коллаборации культур, я бы сказала? С Смешение культур, э, это же скоксра, это западная культура, скандинавская? Скандинавская, да. И эфриты это более восточная культура. Вот я знаю, что а, арабы верят в эфритов. Ну это в да, это арабская У меня была повесть недописанная про пионерский лагерь, про спортивный лагерь. Абсолютно реалистичная, ну как бы воспоминание. Но в ней, грубо говоря, ничего не происходило. То есть она была про то, как девочки-мальчики живут в спортивном лагере. Маленькие сценки. И, и на даче мне попалась книжка "Легенды Крыма". Она такая старенькая из квартир девушки с бабушкой, и там вот эти были истории про живые скалы. Ну, в общем, частично они там приведены у меня в книге, и мне пришла идея объединить эти две темы, вот мистики, связанные с тем, что в Крыму такая природа, что «Кажется, что скалы напоминают рельефом животных и людей» и вот эту тему спортивного лагеря, которая у меня была частично написана. То есть у меня изначально была такая идея взять реальный мир девочек 90-х, потому что это мое детство, я там хорошо знаю. И потому что я считаю, что сейчас тема 90-х в принципе актуальна. Ну, как бы она начинает звучать, именно потому что подросли такие писатели, как я по возрасту, то есть подросли люди, которые могут вспомнить и написать уже с достаточной меры профессионализма. Вот, и, и мистику, то есть изначально я думала, что мистики вообще будет минимально, что она будет вот такая на уровне э, ощущения, вот когда ты подросток, тебе все вокруг кажется таким живым и сказочным, что ты во все вот это веришь. Ну, по крайней мере, я верила, но я и до сих пор верю. Я начала искать э, таких персонажей для своей книжки, чтобы они были не избитыми, чтобы это были не эльфы, тролли, которые везде гоблины в Рудалаке, ну кто там еще там не знаю единороги. Мне хотелось взять э, и найти в э, мифологии других, ну не обязательно даже других стран, просто в мифологии мировой, таких персонажей, которые ну, существуют, с одной стороны, чтобы самой не придумывать, не выдумывать, потому что за это я бы не взялась, а с другой стороны, чтобы о них мало кто знал. Вот так я наткнулась на «Скукср», «Бекср» и «Сьор», это, в общем-то, конгломерат скандинавских мистических существ. Просто я люблю скандинавскую мифологию, они мне очень близки по характерам, по описанию того, как они ведут себя. Конечно, в славянской мифологии есть аналоги всех этих существ, естественно, так же, как и практически в любой. А вот насчет ифритов, у меня был такой очень интересный поиск, на мой взгляд, потому что моя самая главная идея была изначально сделать так, что книжка кончается тем, что поднимается Юдак, Медведь-гора. То есть это главный, один из главных символов Крыма. Как бы про нее куча легенд, что это медведь там опустил голову в море. И я подумала, а почему никто вот до этого так не сделал, чтобы этот медведь взял и ожил? То есть это же лежит на поверхности. И я начала искать такое мистическое существо в мифологии, которое было бы связано с медведем, ездило бы на медведя, у которого бы друг был медведь, или который обращался бы в медведя. То есть я исходила из медведя. И вот я нашла Балама. Это 52-й фрит лимигетона Демона Гаэтии. Он едет на разъяренном медведе. И дальше я стала читать про лимегетон: что это такое, что это вот 72 демона, которые в христианскую мифологию пришли как раз из арабской. И они как бы изначально имеют огненную, огненную свою основу. И как бы являются эфритами. Ну и дальше я уже начала читать э, про эфритов. Параллельно я читала про Крым, э, про горы, про природу, чтобы совместить, чтобы это все совпадало. И про Аюдак я как раз прочитала, что это локалит. Застывший вулкан, то есть давно-давно эта гора была вулканической, то есть у нее как раз и был жидкий огонь внутри. Я думаю, ну все, все сошлось. Вот. И так как у меня на, на стихию огонь вакантна была, тоже должность, вот и фриты туда так и излетели и попали. И дальше я уже решила исходить из того, что э, вся мифология, вот это удивительно, я уже потом покупала сама себе бестиария, атласы, и муж мне одарил. Но во всех народах мира она плюс-минус одинакова. То есть западная, конечно, отличается от восточной, но вот эти существа, олицетворяющие стихии, они существуют везде. И вот удивительно, что, например, везде есть аналог русалки, то есть это всегда женщина с хвостом, практически всегда. Практически везде есть птицы, вот эти вот как у нас Сириналканст, аналог Феникса, вот практически в любой там, в Южную Африку, Америку, взять там, Японию тоже. Вот эти мифические существа, они, конечно, повторяются. Водные, воздушные, огненные. Это, конечно, очень интересно, как люди не общаясь друг с другом, ну на тот момент видели приблизительно одно и то же в стихиях, в воде, там, в ветре. Вот так, ли, они туда попались. Меня туда. Лена, а почему Цабран? Цабран. А я искала тоже название месяцев. Мне важно было, чтобы Главных героев звали как э, месяца весны, марта, мая. И вот на апрель э, мне нужно было, чтобы мальчика звали. И кто-то кто мне сказал просто, что Цабран — это апрель э, по-азербайджански, если я не ошибаюсь. Я, а, а мне просто... Ну вот кто-то из моих друзей, знакомых, и, и мне очень понравилось... А звучание этого имени, оно вот как капель такая вот, очень-очень такая звонкая. И как-то у меня сразу залетело. А вы проверяли информацию? Действительно это в переводе? Потом, да, мы проверяли с редакторами. Вот, правда, я, к сожалению, забыла на каком то языке. Но вот, это вот, ну, то ли азербайджанских, но я, я боюсь сейчас соврать. я ну, не тоже понимаю, из уже из наших подобыла. таких восточных, да? Но, но есть, ну да, да. Книга начинается с того, что девочку Соню а, утаскивает балан да, и балан. пьет кровь. А, нет, он не пьет кровь. Пытается? Нет, пытается. он силы пьет, они не не пьет силу кровь. Пьет. Да, берет силу именно. В, в, Жизнь вот именно. я недавно читала какой-то отзыв, и там говорилось о том, что это ужастик, хоррор. Вы позиционируете эту книгу как хоррор? Ну, если кому-то так показалось, то, конечно. Я позиционирую ее как сказку. Мне кажется, что в любой книге, даже неважно, детская она, подростковая или взрослая, должно быть страшно, должно быть весело, и должна быть дружба и должна быть любовь. Тогда это будет интересно. И, то есть тогда книга, у книги есть шанс получиться хорошая, вот так скажем. Ну, это не рецепт, но все равно. Герои больше девочки. А Цабран появляется ближе к концу, ну, в самом конце, да, становится как бы, вторым главным героем. Угу. А во второй книге мальчиков будет больше? Ну, кстати, да, там побольше мальчиков, побольше собрана, там отдельная его линия правда, к сожалению, он находится в таком плененном положении там Основную часть книги Но все равно там акцент, конечно, на девочек Просто потому что я девочек знаю лучше Сама была девочкой, а не мальчиком То есть тут мне легче не соврать угу. да, Ну и э, вопрос скорее такой личный Ну от меня, лично от меня очень много бед происходило в этом лагере. Вы не боялись, когда писали, что все эти болезни, переломанные руки и поездка лицом по асфальту, ведь один мальчик там падает с от велосипеда, отпугнут читателя. Нет. От ну, читателя, от книги или от поездок в лагерь? От чтения. Предполагаю, что это очень ну, чувствительно, потому что каждый, кто хоть раз садился на велосипед, да, и, падая с него, он не знал, насколько это неприятно, и предполагаю, что дальше будет больше в книге всех этих, назовем, увечий, скажет, что ну, мне неприятно. Ой, мне кажется, психология у большинства людей наоборот действует. То есть, вот когда страшно, как раз это привлекает и, и, и как-то вот цепляет этими крючочками, и наоборот хочется э, читать дальше, иначе бы не было бы столько попу... ну, столько популярных писателей, как раз, которые вообще в принципе на ужасах специализируются, там тот же Стивен Кинг. Лавкрафт, mm -hmm. и же с ними, их же тоже дети в основном читают, причем подростки Ну, ну не mm -hmm. знаю, я, по крайней мере, Кинга читала, когда маленькая была, так лет с 13 Именно потому, что я помню, меня привлекало вот этот ужас и страх, который он там описывал В сочетании с какой-то благороднейшей дружбой и высочайшей моралью которая связывала вот, там, например, ребята в Вану, в книге. Я ну, до сих пор запомнила ее как очень хорошую. Я считаю, что он хороший писатель. Зачем э, детям читать? Ну Мне кажется, что читать нужно всем, не только детям, Потому что это развивает воображение. В отличие от фильмов, гаджетов, игр. Возможно, они тоже развивают, но в меньшей степени. Потому что то, что ты читаешь, происходит у тебя в голове. И даже иллюстрации, когда они есть, когда они хорошие, они все равно как такие костыли. А самое главное, оно у тебя в голове разворачивается. Если, у тебя, если тебе удается войти в книгу, то ты какое-то время там живешь. И ты не только развиваешься, но ты проживаешь эту дополнительную жизнь э параллельно со своей. Поэтому чтение ⁇ это такая мощная подпитка и такая уникальная возможность прожить много жизней. В отличие от фильма, который ты смотришь просто э отстраненно, максимум, что там происходит, ты э импатируешь, э сочувствуешь э героям. Но это все равно ты понимаешь, что вот экран. И, как бы, и, и вот эта жизнь не твоя, а эта жизнь по ту сторону экрана. А в книге ты же как бы ты с ними живешь. Ты с ними живешь в этом лагере, и с, и с ними потом живешь в Москве, где-то рядышком сидишь там с шестой подружкой или другом. Такого нигде больше не случается. Мы ну Стивен Кинг мы уже, так понимаем, нравится. А назовите еще хотя бы... Три-четыре книги, которые вы бы посоветовали. Нет, ну Стивена Кинга просто так назвала в, в смысле его популярности. То есть я не могу сказать, что он мне является каким-то моим одним из любимых писателей. Тем более, что я его давно не читала, а человек меняется. Я не знаю, что я бы сейчас сказала про его книги. А, насчет детско-подростковых книг. Вот из последнего, то, что я прочитала, потому что я, в принципе, люблю и сказки и детские книги, до сих пор их читаю сама. Мне очень понравилась страница 1 Влада Харибова. Это тоже издательство Брикабукс. Не знаю, насколько она детская, но я думаю, что подростки вполне могут ее прочитать. Считаю, что это очень хорошая книга. Просто я сейчас э, постараюсь назвать те, которые ну, недавно вышли. И мне, может быть, сейчас потребуется время подумать, чтобы ну, не обращаться к классике, которые, понятно, э, уже по рекомендациям многие давали. Эм, Зверский детектив я тоже не, не буду рекомендовать, потому что он флагманский и достаточно известный сейчас. Думаю, что мы еще с детьми читали в последнее время. Ну, Естественно, мне очень нравятся книжки Марины Москвиной. У нее есть и взрослые, и детские. Вот, например, «Моя собака любит джаз». Она, конечно, не новая книжка, но она получила, если я не ошибаюсь, она получила международную премию Андерсона. Это очень хорошая литература, без лишних слов и... Такой за задор и жизнелюбие, которое Марина несет в своей проди, вот он, мне кажется, очень редкий, является редким явлением. Потому что в основном мы любим про грустное, А там просто вот это вот бьет ключом жизнелюбие, её, я за это ее очень люблю. Но Марина была моим преподавателем. Мы с ней знакомы лично. Она училась в одном классе с моим папой. Так получилось случайно. Они дружат до сих пор, всю жизнь дружит, и она вела у меня литературные курсы. Она и Марина Бородицкая поэт. Кстати, вот Марина Бородицкая тоже, я считаю, является одним из лучших современных детских русских поэтов из очень тоже хороших то что мне понравилось я недавно прочла Золотое сердце это тоже правда Абрикабукс так получается ну меня Людмила снабжает свои, своими книгами но мне действительно очень понравилось и издание вот, которое Абрикабукс выпустила потрясающее считаю, там обложка очень хорошо оформленная и очень красивые такие Иллюстрации в стиле Билибина Они так отсылают и к модерну И к старым русским Иллюстрациям, к такой классике И текст Мне прям очень он понравился То есть она, конечно, ближе К детской, наверное, не подростковой Прозе Но можно 12 Там, наверное, поставили Потому что что-то там Это же, как бы, исходя Из ограничений по закону Ставятся вот эти плюсы по возрасту. Я бы определила ее для более младшего возраста. Но, может быть, и, и подросткам это будет интересно. Я могу сказать, что даже взрослым женщинам. Я, я с удовольствием. Но я просто по себе не сужу, потому что я люблю детские книги. Ну, то есть я люблю вот, детское читать. Что особенно, когда оно хорошее. Вот. Ну, тогда, может быть, взрослые какие-то. Взрослые тоже из последних, мне очень понравился роман «Иллигет» Александра э, Григоренко «Три имени судьбы». Это издательство Arsis Books, по-моему. Да-да-да, это оно. То есть это тоже такое, э, я бы сказал, что это наш вариант «Игры престолов», там есть это, присутствует э, такая магия, которая вплетена в, в, в реальность. Мне очень понравилось, и очень понравилась она, как написано, то есть именно вот по, -по проде. Вот. Так, а что еще? <laughs> что еще из последнего, то, что выходило? Мне понравилось... Вот для взрослых я могу порекомендовать Елену Посветовскую, у нее сейчас вышла в издательстве Елены Шубиной две книги «Жила леса в избушке», это сборник рассказов, это первая ее книга, а вторая книга «Важенка. Портрет самозванки» — это роман большой. Елена пишет, тоже, мне кажется, она представитель такой классической чеховской школы, она пишет очень ярко, очень живо, и что мне в ней нравится в ее прозе, что у нее нет людей плохих и хороших, все с какими-то недостатками, все с какими-то достоинствами, и, и, и, вс и всем она разрешает жить, всех она как бы прощает в этих своих и коротких рассказах. А вот большой роман, я считаю, что он просто вот, потрясающий, то есть это вот очень одно из самых э, значимых событий в нашей литературе, которое произошло, произошло там вот в прошедшие два года. Очень хочется, чтобы его заметили, он относительно недавно вышел, я прям очень за него болею, считаю, что это очень хорошая книга. А читайте э, что-то из э, той же самой Анны Старобинец. Улицкой. Улицкую я читала да, в свое время, я больше всего у нее люблю Даниэля Штайна, переводчика, за которого сейчас она вот получает этот скандал, связанный с тем, что там какие-то люди появились, что она заимствовала эту информацию. Ну, неважно, я тут не могу судить. Вот э, Даниэль Штайн Прям была Моя любимая книга у Людмилы Улицкой А сейчас Я давно ее не читала Мне сложно сказать Я немножко как бы Сама отошла от такой прозы и, Может быть подустала от нее От Улицкой Она же как бы достаточно однообразная и У нее сюжеты повторяются И герои все похожи И в какой-то момент ты от нее устаешь Вот я... Э, больше люблю Токореву в этом смысле, но если брать э, направление таких женских авторов, вот Виктория Токарева, она мне ближе, а потому, потому что она лаконичнее, то есть у нее вот нет вот этой красочности языка, кому-то этого не хватает. А мне очень нравится, что она короткими, иногда даже рубленными фразами может показать состояние героя.